Доброго времени, суд, дорогие друзья, посетители моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь э, успешным малым предпринимателем и одним из основателей проекта Бизнес-Бюз. И сегодня я хочу снять небольшое такое коротенькое видео но о Фейсбуке. Facebook, Фейсбук, конечно же, меня удивляет с каждым э, днем все больше и больше. Совершенно очень э, своеобразная и интересная сеть. Что я сегодня хочу вам показать, честно говоря, это было для меня открытием и то я это увидела не сама. Недавно совершенно, недавно я создавала пост о том, как наша компания Биоси присоединяется компания Джавра. Классный пост, и в течение, ну вот во время этого поста был вот такой текст: мы поздравляем всех с созданием этого многообещающего альянса и так далее. То есть было слово ⁇ Поздравляем ⁇ Оно было напечатано обычным образом. Я даже не обратила внимания, опубликовала данную статью, данный пост, и, в общем-то, об этом забыла. Но наш партнер Юлечка написала мне такой комментарий, да, круто, Катя, у меня к вам личная просьба, спасибо, конечно, Юльза, за то, что ты обожаешь мои видео, но она написала, научите вставлять вот такие чудо-слова «Поздравляем!». И я, конечно же, задумал, что за слова? А потом поняла, посмотрите, мы нажимаем на слово «Поздравляем!». Во-первых, оно выделено красным цветом, нажимаем на слово «Поздравляем!». Смотрите, и у нас полетели шарики. И вот здесь, конечно, я была сильно-сильно удивлена, откуда же появилось вот такое слово поздравляем и как вот оно активировалось. А оказывается, Facebook взял на себя такую обязанность или, я не знаю, фишечку придумал, да, для того, чтобы раскрасить вашу жизнь в яркие тона. Мы знаем, Facebook любит делать мини-ролики для своих для ваших страничек, да, то есть для, для нас, для своих клиентов, очень классные, я их обожаю, всегда публикую. Ну вот давайте посмотрим, как вообще это происходит. То есть пишем обычный пост. У нас закончился курс MLM, и я сейчас создам пост с поздравлениями. Так, поздравляем наших пусков. так, кончание курса MLM профи. Добавим пару фотографий. Давайте добавлю одну, чтобы не затягивать видео опубликуем и вот у нас слово поздравляем стало активным то есть э, это вот, вот вот такую фишечку придумал сам facebook э, вначале я подумал что возможно я на этой страничке активно возможно у меня там определенное количество друзей или еще что-то я такое делаю Сверхъестественное, да, что Facebook мне вот дарит вот такую фишку ⁇ Поздравляем ⁇ выделяя слова. Нет, я прошла на своей страничке Facebook, на другую страничку, которая совершенно малоактивная, там всего лишь 50 друзей, и я давно-давно на ней не была, и написала подобный пост. Вы знаете, точно так же слово ⁇ Поздравляем ⁇ активировалось. Я не удивлюсь, что в дальнейшем какие-то слова у нас будут точно так же активированы. Будем наблюдать за нашим фейсбуком. Я обещаю, что начну очень плотно изучать скоро Facebook и буду снимать для вас новые видео. Ну что ж, огромное вам спасибо за внимание. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!